Офигеть, а что здесь столько машин, чего нет? Тебе, брат, брат, тебе! Он реально считает, что это кого-то остановит, что ли? Мексиканка, девушка. Пробег маленький, поедет она ко мне домой. Ну ладно, замерзнем, побегу дальше, побегу. Наверное, стоит его взять сумку, берем документы. Все, счастливо, увидимся, да. Снова закрыто. В общем, ребята, я с утра пораньше занимаюсь вопросом поиска. Тоже мне может залить фреон. Фреон мой кондиционер. Пока безуспешно уже две станции объездил Ладно, поехали дальше. Время терять не будем. Ну что, ребят, сейчас предстоит серьезная работа. Выгрузить нужно два автомобиля. Три, точнее, вот эта Формула-1. Немножко они неудобные, но легкие, но без тормозов. Сверху плюс две машины надо. В общем, пойдемте физкультурой заниматься. Кстати, вот что я придумал на время, хотя бы вентилятор. Короче, как на КамАЗе я сейчас езжу. А, ну, подключил я его туда. Погнали, Погнали выгружать. Ребят, вы 300 баксов дал. Прикиньте, спасибо, говорит, за помощь. Спасибо тебе за все на эти 300 баксов. Сверху еще. Неплохо, ребят, да, повозиться с такими раздолбанными тачками. Ладно, грузим Мерс обратно, Бэху обратно и поехали грузиться уже на Флориду Блин, классный, веселый мужик такой Он и тогда мой труд оценил Говорит, блин, ты вообще красава А мне много вот и не надо, в принципе, ребят Даже чаевые не обязательно, просто Просто добрым словом, как бы Помяни меня, Помени, так говорят Про живых людей, короче, вспомни меня Добрым словом, скажи спасибо и уже на Хорошо, правда, ребят Пойду загружать БМВ и дальше о, мне 300 баксов, наверное, надо, знаете, на что? Чтобы я сейчас пошел, купил под кондер эту штуку и не парился больше. Ну и заправил кондер, соответственно. Так что судьба, ребят, просто судьба. Смотрите, какой у меня имеется план. В общем, я вчера полазил по интернету, по фейсбуку. Ух ты, смотрите, какая красота. Гонки устраивают, видели? В общем, ребят, вчера я перед сном, перед тем, как засыпать, начал смотреть разные машинки на фейсбуке. И нашел вроде бы как ML. 350 Mercedes, который мне симпатичен. Он продавал его, продает за 17 или за 18 тысяч долларов. То, что я смотрел в Майами за 20. Но там какой-то мужичок, он говорит: ты русский. Я говорю, русский. По-английски мне пишут. Сейчас скажет, русский, тогда иди к военному кораблю. А он сказал: Нет, давай созвонимся. Я армянин, вроде как по-русски мы с ним поговорили. Я тебе! Тебе, брат, брат, тебе! за 15 отдам. Значит, машина не очень хорошая, если он за 15 отдает. Короче, я приехал на эту стоянку. Где-то здесь тачка, давайте посмотрим. Если тачка годная, то можно и забрать. Короче, ребята, я вам там снять. Толком ничего не смог, потому что он вышел. Мне как бы неудобно было при нем записывать. Ну, я не знаю, ребята, блин, тачка-то классная, мне и Мельки нравится, я на ней покатался еще раз, классная машина, блин, ну, и такая высокая, ну, то, что нужно, мне кажется, но надо ли оно мне вот это, а если не продастся, он, я уверен, он вообще жучара хитрый, брат, хорошая машина, бери, брат, другие не бери, другие не смотри, вот эту смотри, ладно, подумаем сейчас еще короче, ребят, вот такую ерунду взял за 70 долларов такой большой баллон, в принципе, такой же, как и тот но он работает через Bluetooth и там я нашел, где можно просто пропустить модель это, конечно, не очень хорошо потому что, сами понимаете, вот в такой в легковой машине и в моей совершенно разные объемы может быть, в принципе, два баллона мне будет достаточно давайте посмотрим, потому что, может, мне хочется так, чтобы было как будто бы, как будто бы, как будто бы он уже чуть-чуть показывает признаки жизни может быть, просто два баллона надо туда бахнуть давайте попробуем, сейчас подключим через телефон и нажмем запустить просто, наверное, он нужное давление там создает, что ли? или как это работает? напишите короче, давление в системе показывает типа высокое, 50 PSI мне кажется, у меня просто должно быть больше давления сейчас будем больше качать но тем не менее, нифига не дует дует, но не так, как должно быть видите, стрелка сколько должно быть давления вот, уже попрохладнее вроде бы такое ощущение или я себя просто так успокаиваю оно а, давление поднимается до 50% Потом бах, начинает снижаться до 20, то есть как будто бы уже все, уходит давление. Опять поднимается, то есть как будто она систему как бы продавливает, прокачивает. Вот сейчас чуть есть, да, чуть прохлада есть уже. Чуть прохлада есть. Я не знаю, выживу я или так, или нет, с закрытыми форчиками. Пойду еще давление качать. Может, поможет. А еще давайте, знаете, что сейчас возьму? Сейчас все соединения. Пройдемся, посмотрим, нет и нигде пузырей. Разделяется давление, Значит, все окей, просто продолжаем. Вот сейчас очень высокое давление пишет, 60. По их шкале, типа, это очень высокое давление. Вот, сейчас прохладно, сейчас уже лучше. Короче, я так понял, просто надо очень высокое давление туда набирать, и тогда заработает. Потому что в легковых машинах, видите, 25-45 или 50. Мне, видимо, надо 60-70 PSI качать, чтобы все было окей. Но сейчас хоть что-то чуть прохладное, чуть прохладное. Пойдемте прям 70 больше накачаем, если баллон позволит. 64. Странно, он накачивает, накачивает, потом бах, уходит давление. Сейчас 64, сейчас чуть прохладное. Я не знаю, что делать. Продолжать качать, вряд ли он там разорвет мне из-за этого баллона моей трубки. Ну, хоть что-то, вот сейчас хоть что-то. Короче, давайте продолжать качать. В любом случае, баллон почти закончился. Хочется прохлады, ребят. Опять 18, ребят. Опять упало давление. Ну, нифига не то. Короче, все это ерунда полная. Пойду баллон здесь использую и поедем на станцию все-таки завтра. Специалисты. В общем, ребят, я сходил в зал, позанимался некоторое время. Кондер, кстати, дует. Ну, довольно неплохо, лучше, чем ничего. Видите, я на закрытые окна теперь держу, все отлично. Эти армян звонил, который продает Мерседес. Сказал, что за 15 якобы мне отдает. Сейчас звонит, говорит, 14,5 отдам. Я думаю, что он за 14 отдаст. И я думаю, ребята наверное, стоит его взять. В любом случае, я тысяч за 18, за 20 его в Майами продам, если не продам, то буду сам ездить. Ну, короче говоря, я ничего не потеряю, думаю, что, наверное, возьму, пусть он немножечко не такого состояния идеального, которое бы мне хотелось, но в конце концов, хочешь идеальный, покупай новый, правильно? Сейчас я еду, знаете, Hyundai, Акцент или Hyundai Elantra, Elantra, я нашел Hyundai Elantra, тоже недорого продают, рядом, здесь недалеко. Но что делать, ребята, у меня есть выходной день сегодня, так вышел. Сегодня праздничный день, поэтому выходные у всех, никто не работает, то есть я не могу даже машину взять. Машины на рынке есть, но брокеры не отвечают на звонки, они выходные, и поэтому у меня сегодня выходной, завтра буду грузить и уже выезжать в Майами. А пока, чтобы не бездельничать, ну давайте вот такой бизнес мне придумаем. Что же делать, ребят? Раз я с тачками вожусь, можно действительно покупать просто мне машины в Майами отвозить, там цены дороже, и там их продавать. Ну давайте начнем с Мерседеса, с этого джипа, завтра купим, а дальше разберемся, как пойдет. Может быть, и правда, периодически буду этим заниматься, даже если раз в месяц по 3-4 тысячи плюсом уже неплохо. Он там остался свой трак, дома идусь пешком. Офигеть, а что здесь столько машин, чего у них происходит? Продают они за 8,5 половиной? Была за девять с половиной, сейчас уже восемь с половиной. Итак, смотрим, что здесь. Внизу бампер здесь подбитый. Ну ладно, например, закрываем глаза. Смотрим дальше. Вау, капот подбит, решетка подбита. Кстати, на фотках я вот сейчас смотрю, ребят, на фотках. У нее не разбит. А, Али разбит, просто не видно. А, просто не видно. Ну ладно, слушайте, ну тачка реально как новая. Видно, что девушка водила просто неаккуратно. Там притерла бампер, там то, там то мексиканка. Девушка по-английски не говорит, но неважно, с ребенком каталась, пробег маленький, машинка такая прям, ну как новая, кондер так отлично работает, внутри довольно такая она, ну, знаете, видимо комплектация, наверное, хорошая, не знаю, и кондиционер такой мощный, хороший, и всяких подогревов, чего хочешь там есть, и какое-то удержание, типа не удержание полоса, а сигнализатор того, что где-то там справа кто-то едет, но, конечно, по наружке дел очень много, не знаю, стоит ли с ней вообще связываться с этой машиной. Потому что мне, реально, я, я как вам уже говорил, я не знаю, на чем я хочу ездить. Мне, с одной стороны, даже все равно. Вот, мерз мне нравится. Вот, смотрите, мерс. Что это? МЛ, СЛ, КЛ, ЖЛ. Блин, правда, что так много машин, сладьбы, что ли кого? Вот такой мерс мне нравится. Красивый, правда? SLA, 250. С другой стороны, надо сейчас поглянуть, сколько они вообще в Майами стоят, вот эти вот Hyundai. Возьмут ли ее, а заморачиваться за 500 долларов каких-то там сейчас думать, кто ее отвезет, потому что я хочу завтра Мерс все-таки, ну я могу и Мерс и эту взять, но просто пока по предпочтение Мерсу, я думаю, что завтра я схожу его с утра оплачу, договор заключу, тайтл заберу, документы заберу и поеду сам на своем траке мои машины стоят дороже То, тот Мерс, Мерс я смогу за 500 долларов отправить с каким-нибудь опеном трейлером открытым, обычным, я наверное так и поступлю, а себе возьму дорогую машину за там, за тысячу или больше и поеду, я думаю так а Мэрс все-таки, наверное, заберу. А с этой, блин, какие-то дела надо. Она такая вся убита, ребенка возила, там везде все внутри убитое, надо химчистку делать. Наверное, эту забыли, а Мэрс берем завтра. В общем, я сейчас забираю Chevrolet Corvette 1970 года, вот этот. И выезжаем дальше. Забирать Мерседес, который я хочу купить. А потом выезжаем дальше раздавать и собирать машины, уже на Майами. Вот такое транспортное средство. Документы. Так, ребят, я решил Мерседес не выгружать, видите, как я рампу низко опустил, почти до крыши достает, и попробовать уместить, я надеюсь, что получится, главное, чтобы вот здесь прошла, видите, здесь несколько ниже балка идет, вот здесь я соскочу, и дальше в самый конец ее паркуем. я подъехал на стоянку, сейчас поеду забирать Mercedes. в общем, я решил за 14 штук, если он отдает, я забираю, за 14,5 уже отдает, вот так выглядит 14 штук, ребята, вот так десятка выглядит, вот так еще четверка выглядит, в принципе, по российским меркам это вообще копейки, согласитесь, за 14 тысяч такой автомобиль купить. Короче, пойдемте, а, берем сумку, берем документы и, в принципе, все, я уже заказал, кстати, еще машину не купил, но я уже заказал перевозчика на открытом трейдере, не на таком, как у меня, на открытом, сегодня должен кто-то ее забрать, в принципе, на этом все, поедет она ко мне домой, в Майами, ну, а я ее догоню, или она меня перегонит, не знаю, посмотрим, и как же с кондиционером, ребята, хорошо жить, я оставляю заведенный, погнали. Все, счастливо! Увидимся, да. Пока, спасибо. До свидания. В общем, ребятки, ну что, оформил я Мерседес. Знаете, почему я его взял? Он у меня за с половиной вчера, я ему сегодня 14 принес, он говорит, о, брат, ну как так, ну 14, не-не, не могу. Ну, понятно, не могу, потому что он-то уже понимает, что я пришел покупать и найду 500, никуда не денусь. Но ну, я нашел 500, ладно, я не стал уже, знаете, я, я просто не умею даже торговаться. То есть я не умею. Он, он, он сам торговал со мной, когда я вчера посмотрел и не перезвонил ему. Я так думаю, немного. Он наварился на самом деле, там какие-то копейки. В принципе, так в процессе разговора выяснилось. Типа там тысячу-две, не больше. Я думаю, что я больше наварюсь, если захочу. Но в принципе, что-то я так посмотрел на нее еще раз. Классная тачка. Еще бы не покататься. Я думаю, что покатаюсь, а там решим. Заказал перевозчика. Перевозчик сегодня сюда приедет, тачку эту вот заберет. Ну и в принципе, в принципе, все нормально, ребята. Поехали дальше. Поставил, ребят тракт на соседней улице просто. Вчера было пусто, а сегодня все забито буквально. Смотрите, какой экземпляр нашел. Чувак противоугонку смастерил. Он реально считает, что это кого-то остановит, что ли? Смотрите, какая классная противоугонка. На колеса, там за рессору и замок повесил. Вообще нет проблем просто ее отчикать и все, и забрать ее утром, если это будет нужно. Или так, поехать, цепь порвется. Вообще, ребята, история такая. Я приехал к клиенту, а здесь типа шипинговая компания. Тачку отдать не получается, они закрылись немножко раньше. Сейчас время 7, поэтому я думаю, о чем я скучать, знаете, сидеть в машине, ждать до утра, пока они откроются. Я просто взял эту тачку. И еду сейчас на ней, знаете куда? В кинотеатр. Поеду в кинотеатр, буду смотреть какое-нибудь кино, потом в кафешку скажу. Ну, короче, как-то нужно это время проводить спортзала. Вчера ходил сегодня ходить не очень интересно мне. Надо, через день хотя бы. И буду учить английский, ребят. Буду с пользой, тратить время. Поэтому вы меня часто спрашиваете, а как ты улучшишь английский? А как нам учить английский? Ребят, все способы. На войне все способы хороши, знаете? Это не очень актуальные, конечно, шуточка сейчас. Ваша дочь ходит в школу, учит английский. Учите вместе с ней. Может быть, жена работает где-то на работе, английский использует, тоже подслушивайте. Может быть, вы познакомитесь где-то на какой-нибудь чат рулетки, я не знаю, с каким-нибудь американцем, который хочет выучить русский. Да, такие тоже бывают, ребят. Вот я буквально вчера, например, парня встретил, он мне говорит, спасибо по-русски. Я говорю, а почему ты учишь русский? Почему тебе это интересно? Зачем тебе это нужно? Он говорит, ну, просто так хочу. Поэтому, ребят, все способы хороши. Изучайте английский, если вы этого желаете. Смотрите фильмы лучше с субтитрами, потому что... Я смотрю с субтитрами, иногда без субтитров что-то не понимаю А когда ты прочитаешь, ты, ты понял, что это слово значит И потом в контексте все это вместе собирается и становится понятным а вот смотрите, Мерс едет мой Вот он, ML350 Просто лучший автомобиль А, нет, это GLE Но это то же самое, короче, называется чуть по другому в общем, бегу скорее в 19.30. Через 2 минуты начинается какой-то фильм, я посмотрел расписание. Ух ты, люди, смотрите, с пледами идут туда. Там похоже холодно и нужно было брать одеяло. Ну ладно, замерзнем. Убегу дальше, побегу. Hello. из Ага. Uh -huh. I don't know which one is better. Which most popular? Right now it's the top gun. Last week it was Doctor Strange. So, yeah, right now they're like, right yeah. Блин, ребят, ну чего не ходить на фильмы? Стоит 15 долларов всего лишь. Представляете? Блин, я мог и здесь купить, оказывается, а я на улице по состоял. В общем, hello. Сюда. А, вот сюда. Ребята, я там какое-то животное увидел огромное. Сейчас я вам покажу. В спанцире. Вот что это такое. Похоже на черепаху, но не факт. Какая-то страшная, да, черепаха. Ничего себе. Черепашки ниндзя. Какая она огромная. Ехал, ехал, увидел на дороге. О, his house. I have a cash or check?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 Спасибо большое, спасибо. Чаевые 50 долларов дали. Видите ли, черепаха, она, кстати, совсем не опасная. Но мне как-то она показала, какие-то у нее такие когти страшные были. Я в Instagram всякие ролики видел. Поэтому я посчитал не трогать ее лучше. Вот будет тачка, да? Ничего особенного. Обычная какая-то старая корвет. Мобитием мы... их. Им он так нравится. Классно. Фу, жара. Все, ребята, доставил машину и можно домой. Ребята, сейчас ночь уже, мне надо осталось чуть-чуть спать, переодеться, искупаться и все, и выезжать уже Нью-Йорк. Все, погнали. Джамик меня забирает. Погнали домой. Ребята, всем привет. В общем, сегодня вторая попытка улететь в Нью-Йорк. Вчера я... Вроде бы и не проспал, не знаю, такси с долго, короче, так upside сложились, такси с долго ехал. Ну и в итоге вчера не улетел в Нью-Йорк, но в принципе сегодня мероприятие то будет, на которое я тороплюсь. Короче говоря, я не знаю, как правильно объяснить, то ли это благотворительный концерт, то ли это не благотворительный не концерт, не знаю. В общем, будет на какой-то лодке, яхте или лайнере круизном мероприятие, все собранные денежки пойдут на поддержку Украины, и вот это мероприятие будет состоять из каких-то, как я понимаю, дискотек, веселей, музыканты будут петь, в общем, съезжу, посмотрю на выходные. Сейчас уже посадка будет через 5 минут, я взял билет на следующий день и через 3 часа буду уже в Нью-Йорке. Кстати, ребят, сегодня ровно 4 года, как я прилетел в Америку, представляете, ровно 4 года назад я также летел на самолете из России, из Москвы, по-моему не понимал что я задержусь здесь на так на так долго на такой длительный промежуток времени в общем мое место в туалете я купил себе место в туалете подешевле поэтому буду лететь здесь стоя